Прежде всего через свое собственное сознание, анализируя, что при ваше сознание представляло до построения своей системы и что оно стало представлять после построения своей системы. Ведь раньше у вас не было каких-то качеств, которые позволяли, позволили бы вам посмотреть на эту систему как на прикладной элемент, соединяясь со своей первозданной силой, минуя все вот эти вот структурные обязательные условия. Значит, в вашем сознании появился некий фактор, которого не было раньше, и вот вы должны будете вычислить эту, эту уникальную особенность, которой раньше не было, и вы были обычным человеком, и вдруг этого она у вас появилась, и что-то сделало вас немножко в этом мире более значимым, чем вы были раньше. Значимость человека определяет его бытийную массу. При соединении с своим божеством она умножается на коэффициент силы этого самого божества. И уменьшается, соответственно, на искажение работы сознания. Искажения работы сознания проявляются в процессе жизнедеятельности. Как вы выполняете гейсы, насколько вы устойчивы к ускошениям, Способны ли вирусные программы пролезть в живое пространство вашей системы и сделать ее максимально неэффективной? Способны ли эти самые вирусные программы пробраться в тело вашей системы и заставить вас изменить свое целеполагание. И не способны ли эти вирусные системы переформатировать, перепрограммировать ваше ядро? Вот это и говорит об устойчивости системы. Если на все эти вопросы система отвечает нет, не способны, это говорит о том, что ваша система устойчива и все искусы вы правильно но если вы увидите, что да, есть нюансы, вы систему будете продолжать работать. Персональный эгрегор здесь вам будет в помощь. Да? Поверьте, это искусственное образование. Он нужен вам временно для вашего усиления. Потому что в идеале вы должны будете обходиться, конечно же, без него. Без него. Ваше сознание само по себе должно стать очень сильно значимым. Настолько значимым, что его бытийная масса становится равной бытийной массе структурам, находящимся на уровне религиозного слоя, как минимум государственного. А это говорит о том, что ваше сознание само становится способно формировать религиозные духовные идеи, само способно управлять государственным образованием, если речь идет о власти, если речь идет об управлении. Если речь идет о потоках власти, само способно формировать профессиональные эгрегоры, если мы говорим о потоке знаний. Само способно формировать любовь. культы, связанные с религией, если мы говорим о потоке любви. Но вопросы потоков, это вопросы шестого курса. Свои потоки вы будете определять, какие вам нужны, исходя из функционирования вашей системы, и, конечно же, исходя из сознания божества, которое, собственно говоря, и производит эти самые потоки. Да? производитель рождает эти самые потоки. Определив своего бога, вы должны будете понимать, что ваша система не может питаться никакой другой силой, чем, например, та сила, которая априори производит природа этого бога. Если это бог управления, значит это власть, поток власти. Если это бог торговли, значит это поток денег и формирования, например, каких-то финансовые и социальные институты, да, на этом уровне вы начинаете работать, если это поток знаний, значит это однозначно какой-то очень плотная эгрегориальная система, связанная с профессионализмом или с развитием сознаний других людей, то есть с религиями как системой развития или поток любви, формирование религий как систем поглощения, как систем выживания, как систем упрощения человеческих сознаний. Но эта тема у нас впереди, каждый поток мы будем разбирать в отдельности и очень подробно, просто проживая в нем и понимая, подходит он к моей системе или не подходит, моя система работает на этом потоке или она затухает вообще в никуда. Да? Это, этот вопрос мы с вами будем определять, когда будем работать с потоками. Пока же мы будем говорить о персональном эгрегоре. Будете вы его делать необходимо, он будет вам как усилитель или не будет необходим, вы будете решать сами. Я лишь вам дам только правила программирования персонального эгрегора или любого другого эгрегора, который вы будете создавать самостоятельно. Это общие алгоритмы, которые подходят к любому эгрегору, какой бы вы ни делали. Эгрегор семьи и рода, эгрегор работы, эгрегор. там свои идеи, эгрегор еще там чего-нибудь, ну, в любом случае эти эгрегоры, которые вы будете формировать, это те самые э, массивы, да, то есть уже не ключи, а массивы ключей, которые будут у вас находиться в, э, пространстве, э, в живом пространстве. То есть проводя такую вот аналогию, да, если живое пространство это рынок, то эгрегор, сформированный на этом рынке, это гипермаркет которую вы строите, да? то есть он гораздо более функционален и гораздо более успешен, то есть это не лавки какие-то маленькие, где каждый торгует чем хочет, а серьезная структура, которая дает вам выхлоп, в тысячу раз превышающий деятельность отдельной лавки, пусть даже всех лавок вместе взятых, да? потому что это уже система в системе, а значит она очень сильно функциональна. Что еще хочется сказать относительно вашего персонального эгрегора. Ваш персональный эгрегор прежде всего будет помогать вам делать вашу, вашу систему, только что рожденную, сформированную систему, защищенной и более сильной. Вы не будете, формировать, не будете тратить энергию, не будете тратить время неэффективно, что позволит вам основное количество жизненной силы направить на функционированное ядра. То есть ваше ядро начнет не время от времени, когда вы входите в медитацию вибрировать на правильной частоте, раскрывая центр Хара, а большее времени, соответственно, она будет вибрировать на этой самой частоте. Тем самым ваша вероятность того, что вы соединитесь и найдете свою силу, значительно возрастает. Да, потому что она присутствует, ваша сила, возможно, здесь не всегда, а лишь по каким-то определенным дням или часам, или культовым праздникам, или в тот момент, когда а, звезды встают правильным образом, но ну, бог вызнает, знает, все, у каждой силы свои правила, как и в какие моменты она проявляется. Вот допустим, та же ритуалистика, которая а, проявлена в магии тех же самых шумеров, да, тех же шумеракадского -акад, пантеона, и как следствие, впоследствии иудейского, иудейская магия, она как раз и дает нам, нам ключи и подсказки, как найти какую-то свою определенную силу. Да, потому что у каждой силы свое время. Например, Сатурн стоит так, в таком-то таком созвездии, да, должно быть обязательно час там соответствующий Сатурну, в определенном месте, в определенном облачении и все. И вот этот канал включается. Пусть он включается на час, но в этот момент ты готов. Для этого подготавливается ритуально сознание, проводится ритуал, запускается ядро мага на определенную частоту и связь с божеством происходит. Мы же хотим сделать так, чтобы ваше ядро вибрировало не только в час Сатурна, а вибрировало постоянно, улавливая эти самые тонкие моменты, когда канал становится более доступным, чтобы ухватить его, чтобы закрепить его в себе. Поэтому и нужны гейсы, нужны вот эти вот ритуальные действия, которые помогут вам всегда вспоминать о том, что ядро должно функционировать на определенной частоте. Пусть не в бодрствовании, пусть ночью, пусть только в момент исполнения гейсов, пусть только в тот момент, когда вы произносите закон своего ядра, но в большей степени он будет работать на правильной частоте Именно в момент исполнения гейсов мы так программируем свою систему. Поэтому помните, гейсы это важно, не пренебрегайте эти. Хорошо? Да? И чем более осознанно и понимаемы вами гейсы, тем более правильно вы их поставили, тем в большей степени вы добиваетесь искомого эффекта. Контакт со своей силой, контакт со своей информационной Изначальной программы его точно так же, как и центр Хара, его невозможно пропустить. Вот что такое раскрытие центра Хара, вы почувствовали. Да? Вот этот вот жар, который невозможно сдержать, это вот тот самый неопалимая купина, это тот, тот внутренний огонь, который идет изнутри, и ничего сделать с этим нельзя, он идет. Вот точно такое же включение, да, но немножко с другими ощущениями, происходит тогда, когда твое сознание, твое ядро соединяется каналом с той самой информационной программы, изначальной программы, которая и есть суть твой Бог. Пропустить это невозможно, потому что это возможно домыслить, предположить, что, наверное, так оно и есть, но когда вы почувствуете это включение. Вот в христианстве такое состояние называется божественное присутствие. Один раз испытаешь это, никогда в жизни не забудешь. Это как наркотик, без этого уже жить нельзя. Потому что сила твоего сознания возрастает тысячекратно. Ты понимаешь, что ты можешь все, абсолютно все. И все знания, которые когда-то ты проживал, распаковываются в тебе одномоментно. Итак, что еще хочется сказать про персональный эгрегор? Он формируется по определенному правилу, то есть он программируется, да? это некое искусственное образование. Она поможет вам экономить силы, экономить время, правильно выстраивать контакты, правильно добывать ресурсы из окружающего мира, таким образом делая, чтобы вы не отвлекались своим вниманием. То есть солдат спецслужбы служба идет, да, вы находитесь на работе, но ваше сознание все равно антенны ищет свои каналы, да, а при этом процесс все равно продолжается, то есть эгрегор вашей работы уже не властен над вашим разумом не властен, но при этом он ничего не может сделать, он не может предъявить к вам претензии, потому что наличие персонального эгрегора показывает, я иерархически выше тебя. Дорогая работа, я тебе сейчас могу удавить в любой момент, потому что моих сил и прав в этом мире хватит, если ты предъявишь ко мне свои претензии. То есть вы становитесь лицом достаточно значимым. При этом при всем ответственность выполнения закона своего ядра возрастает многократно потому что с кому много дано, с того много и спрашивается. А персональный эгрегор, который мы с вами будем делать, он будет являться слепком вашей системы. При этом при всем мы, что называется, вольны сделать его именно таким, то есть абсолютнейшей калькой, абсолютнейшим зеркалом вашей системы, а вольны сделать его, скажем так, немножко более завуалированным, то есть сделать его э, таким заретушированным, чтобы не было видно, какое на самом деле ядро находится в вашем, э, вашем разуме. А здесь как бы общих правил нет, есть лишь только мои рекомендации. Если вы знаете, что э, канал, с которым вы будете соединяться, однозначно инспирирован светом, вы можете делать абсолютнейшую кальку, но если вы знаете, что ваш канал сформирован темными богами, рекомендую изректушировать. Ну так на всякий случай, да, чтобы не провоцировать светлых на излишнее орвение по вашему уничтожению. Легенды создания человека, правильное их рассмотрение и изучение должно лишить вас иллюзий, что человек создан для какой-то высшей миссии. Нет, он создан для простой мести, быть проводником силы своего бога. Другое дело, что по последним правилам человеку дано право на свободную волю. То есть у него есть право развивать свое сознание, развивать свою душу, доводя ее до состояния уровня бога. У него есть такое право. И вот этим правом мы непременно своим должны воспользоваться, то есть быть не рабами богов, а желать и стремиться стать ими, равными им по силе. И это не иллюзия какая-то, не профанация, это конечная цель формирования реинкарнации, конечная цель каждой души. Другое дело, что мы никогда не можем сказать стопроцентно все должны стать Христом. Нет. Потому что не всякого породил Христос. Более того, он вообще никого породить не может, потому что к Христу давно приколочены. А вот боги, которые имеют право здесь проявляться, разложили свои сознания, об этом рассказывают легенды, что боги прородители людей обязательно оторвали какой-то кусочек от себя. Все легенды об этом рассказывают. Кто-то дыхнул, кто-то кровь свою отдал. Да, кто-то слюну свою отдал, то есть отдал кусочек себя, кто-то биологию, кто-то разум кто-то дыхание. Таким образом дав возможность вот этот вот кусочек данного божественной части развивать человеку самостоятельно до, таки, до такого момента, что этот кусочек станет абсолютно всем сознанием человека, станет абсолютно всей его душой. И в этот момент сознание, ядро системы каждого человека, его я есть по вибрациям абсолютно совпадет с сознанием божества, и тогда произойдет вот это вот воссоединение. С каждым усилением бытийной массы, с каждым более частым контактом своего бога возрастает и бытийная масса самого человека. То есть она начинает в этот момент расти в геометрической прогрессии. Это магическое движение. Человек начинает развивать себя в, как магическое сознание, не как человеческое, а как магическое сознание по определенному направлению. Сначала у него появляются колдовские способности, тот, тот, тот, тот самый темный и там, или светлый глаз, пожелание пойти к чертовой матери или благословение работает сто процентов однозначно. Да, причем именно буквально, как сказали. Следующий шаг это непосредственно постоянное удержание вот этого вот канала связи со своим богом это называется жреческое сознание когда связь держится постоянно и связь становится двусторонней ты слышишь его он слышит тебя и следующий этап это магическое сознание когда уровень твоей бытийной массы совершенно соответствует приближается по удильному весу по бытийной массе с бытийной массы божества то сознание становится пустым и соответствующим сознанию того бога, который тебя породил. Game over. В этот момент цель достигнута. Можно продолжать реализовываться себя как человеком, а можно перестать этого делать, если тебе надоело существовать туда. Ну вот это как бы да, направление движения. А персоналка, опять же повторяю, это помощник. Схема. Методология программирования одна одна и та же, что для эгрегора рода и семьи, что для, что для эгрегора государства. Вопрос лишь в силе ядра, а все остальное все то же самое, угу, это понятно. Так, что еще надо сказать на сегодняшний момент. На сегодняшний момент мы с вами выходим отсюда с неким домашним заданием, с определенным домашним заданием, которое мы уже немножечко усложнили. А система должна быть доформирована незаконченное живое или незаконченное мертвое или незаконченное что-то не дают вашему сознанию получить то самое усиление и ядро не может усилить свой собственный сигнал. То есть вибрации ядра становятся слышны только вам, но ваше божество, ваша информационная изначальная структура, которая вас породила и обязана поддерживать, она просто вас не услышит. Значит, соответственно, вам надо доделать хвосты. Цена вопроса, я вам сказала, цена вопроса очень велика. Вы первые должны быть заинтересованы в том, чтобы соединиться. Потому что поверьте, божеству на самом деле все равно, у него таких проекций довольно много. Да? Вы аватар определенного божества, у него таких аватаров еще до чертовой матери. Особенно если это бог достаточно сильный, с серьезным культом. Вот, поэтому здесь вы заинтересованы в большей степени, чем они. Соответственно, когда система готова, ядро начинает вибрировать постоянно, пусть не сильно, но уже постоянно. То есть у него есть такая возможность. Усиливать вы его будете самостоятельно, постоянно выполняя Гейса и в этот момент проговаривая закон своего ядра. То есть усилим понимание Гейса постоянным проговором закона своего ядра или закона всей системы, если он у вас сформирован, закона всей системы, это даже лучше. Не только ядра, а всей системы. Напоминаю, что закон системы должен звучать достаточно просто. Я это, я там ведьма, да? я правитель, я маг да? или я Осирис, если вы знаете имя своего бога. Таким образом, постоянное произнесение этой сакральной формулы будет давать вам возможность в момент исполнения ритуального действия дает вам возможность сонастройки своего сознания и импульсного, очень сильного, сильного выплеска по соединению с информационной структурой. В какой-то момент вы этого состояния достигнете, повторяю, пропустить его невозможно. Если у вас пока это не получается, но есть смутные предположения, что это может быть там-то, начинайте параллельно изучать и мифологическую литературу, изучать культы божества. Как правильно соединяться с Богом, это тема седьмого курса нашего, последнего курса этой линии, основного факультета. Да, следующий факультет у нас потоки сил, а седьмой курс это постоянная связь со своим божеством, седьмой курс. Вот. Но прежде чем мы с вами дойдем к седьмому курсу, мы должны хотя бы понимать кто это, если не установить более-менее или какой-то внятный контакт, то хотя бы знать кто это. Да? Потому что без этого знания, конечно, к сожалению, мы можем пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что, это профанация абсолютно, да? вот. ну, сложный поиск. Поэтому ваша будет задача доделать то, что недоделано, и совместить звучание ядра с выполнением гейса. Таким образом ваша система начнет работать, она начнет работать в фоновом режиме, но более или менее постоянно. Дальше начнутся включения. И вот эти включения будут уже индивидуально у каждого свои. Саму персоналку и правила ее функционирования мы с вами будем писать уже на следующем занятии. Я вам под запись дам все правила, расскажу нюансы, расскажу, как, к какой ритуальной последовательности вы это будете делать. Кто-то уже знает свою силу, кто-то смутно догадывается, кто-то даже не предполагает. И тем не менее наша с вами будет задача понять, как мы будем подключать ядро. Потому что правила соединения своей персоналки, правильное соединение своей системы всегда одно и то же. Ядро с ядром, тело с телом, живое с живым, мертвое с мертвым. И мы со своей силой должны абсолютно совпадать по ядру и по мертвому, по всему остальному. То, то, то, то, то, таки. А вот по ядру и по мертвому со своей информационной базой мы должны совпадать абсолютно. То есть наши друзья должны быть общими, наши враги должны быть общими и никак иначе.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 Есть ли то, что-то, что вас на этом этапе включенности смущает, отторгается сознанием, не дает воспринять информацию. Информация, которая неприемлема вашим сознанием. У есть маленький вопрос. Да. А может быть человек пережеван системой и всем остальным так, что когда он встречается с Богом?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 для вас, но его надо делать, делайте его каждый день, потому что на этом уровне уже невозможно просто получать информацию, надо уже начинать совершать поступки, начните с гейсов. Если вы не будете выполнять свои гельцы или пренебрегать им, я вам сказала, что будет, вы не достигнете результата. Это просто ритуальное действие. Какое бы оно ни было, выкручивать лампочки в своем подъезде или вкручивать там их обратно через сутки, да, это не имеет никакого значения. Главное, чтобы вы это делали, это просто ритуальное действие. Я озвучиваю их в самом начале. Люди, которые идут по каналу света, по каналу феба, должны брать общественно приемлемые ритуальные действия, которые будут делать вас в глазах других людей уважаемым человеком. Но люди, идущие по каналу Диониса, имеют право на эпатажные действия, да? выйти на троллейбусную остановку, спеть Аве Мария», например. Да? ну, сапотировать немножко публику. Да, вот, как раз вот спасибо, Дмитрий, что напомнили. Система Симарон вам в помощь. Там они просто отрабатывают эти схемы и умение выполнять эти эпатажные действия просто виртуозно. Но опять же повторяю, если вы уже поняли, по какому, по какому каналу рождено ваше сознание, да, действуйте соответствующие этому каналу. Хорошо? Пусть ваше собственное ядро, ваше собственное нутро подскажет вам, какое это действие должно быть и как оно должно выглядеть в глазах окружающих, чисто интуитивно или логически, кому что дано.